Ну, это премиалочка, сочинская премиалочка, прям элитка. Перед нами квартира 60 квадратных метров. Слева у нас гардеробная, отдельная выделенная спальня. Ресторан европейской кухни с шикарнейшим видом на море. Понятно, что есть чуть-чуть дешевле, есть чуть-чуть дороже, есть сильно дороже. У нас в Сочи все нормализовалось. Рынок э, встал в прежнее русло. Он, кстати, олени бегает. Да. Друзья, приветствую. Меня зовут Илья Шамшин, и вы снова на канале Сочи ЙоДВ. Друзья, сейчас я нахожусь в жилом комплексе лазурный берег. Многие его знают, многие еще не знают, друзья, но это прям, ну это премиалочка, сочинская премиалочка, прям элитка. И у нас с вами есть квартира 60 квадратных метров на перепродаже. Друзья, корпус у нас VIP. Комплекс закрытый, охраняемый, у него есть своя коммерция, даже есть свой личный магнит, универсал магнит. Друзья, у нас есть бассейны и самое-самое крутое, что здесь есть, это виды на море, потому что, друзья, виды на море, они просто сумасшедшие. Лучше, наверное, она и быть не может в городе Сочи. Да, Смотрите, вот оттуда у нас въезд, там круговое движение, у нас шикарная пальма, детская площадка и вот, собственно, перед нами корпус VIP. Вот там подъезд, сейчас поснимаем входную группу и зайдем посмотрим саму квартиру. Друзья, и плавненько с вами переместимся на зону бассейна. Друзья, обратите внимание, у нас лифт с панорамным окном и с видом на горы, там шикарнейшие горы. Идем дальше, перед нами... Перед нами входная группа, друзья, напоминаю, это корпус VIP и у нас вот такая перед вами перед нами красота. А, шикарные лифты, а, вот тоже красивая. Какой же здесь шикарнейший вид? Вот здесь перед нами стоит газелька, которая портит, портит все, все видео портит. Мы сейчас чуть выше поднимемся, вы посмотрите, какой же здесь шикарнейший вид. Поднимаемся, друзья, и перед нами горы. Перед нами горы, как на ладони. Видим какая же здесь красота. Да, и заходим в подъезд, друзья. Подъезды, конечно, здесь шикарнейшие. Дни, наверное, из лучших в городе Сочи. Вот наша квартира, квартира номер 7 она у нас на продаже. Друзья, смотрите, перед нами квартира 60 квадратных метров. Справа у нас санузел слева у нас гардеробная отдельная выделенная спальня друзья мои спальня большая смотрите еще на спальне у нас в спальне есть балкон с шикарнейшим видом на море на бассейн но ну, посмотрите какая красота мега круто видно друзья хватит нас предчистовая отделка квартира стоит на продаже только у нас дальше у нас вот здесь зона кухни и вот здесь больше как гостиная с шикарнейшим видом на бассейн, друзья. Но это мега круто, посмотрите. И здесь, знаете как, здесь вот прям чувствуется вот какая-то тишина, спокойствие, отсутствие суеты. Классно. А, квартира действительно грамотно распланирована. Да? То есть вот здесь можно сделать большую гардеробную. А хозяйская спальня у нас, ну она большая, она действительно большая. А вот здесь, когда вы сделаете кухню, то есть у нас вот так вот будет идти а, зона кухни, да, с хорошим видом а, на бассейн, на море. А, классно, классно планируется, то есть, ну, площади более чем достаточно. А по стоимости стоимость у нас рыночной стоимость нужно уточнять именно по номер телефона который вы видите на экране так друзья продолжим по комплексу комплекс у нас закрытый комплекс у нас охраняемый есть своя коммерция есть шикарные виды Средняя стоимость за один квадратный метр друзья мои это минимум минимум 490 тысяч за квадратный метр комплекс всегда ценился это прям премиалочка сочинская закрытый комплекс друзья и здесь жить отдыхать ну не знаю здесь одно удовольствие Особенно летом, особенно в сезон. Здесь нет какой-то суеты, все тихо, спокойно. Достаточно уважаемое окружение, да, потому что средняя стоимость квартиры порядка 30 миллионов рублей. Друзья, здесь можно и нужно жить. И а, если есть возможность, пожалуйста, рассмотрите Лазурный берег. И вот смотрите, мы сейчас с вами поднимаемся на территорию бассейнов. Ну посмотрите, посмотрите, какая красота у нас пальмочки у нас с вами бассейн у нас с вами детский бассейн там дальше у нас взрослый а, квартира у нас квартира у нас была вот вот там а, ну, Скажите, что круто. Друзья, у нас с вами на комплексе полно полно бассейнов и бассейны. Бассейны действительно большие. А перед нами перед нами ресторан, гриль-бар. Один из лучших, наверное, в городе Сочи. И сейчас сойдем внутри, посмотрим, как, как же там красиво. Друзья, смотрите, и перед нами ресторан европейской кухни с шикарнейшим видом на море, просто безумным. Посмотрите, как здесь красиво. Да, там, кстати, еще есть корпуса. У нас комплекс идет каскадом виды просто безумные. вот так здесь тихо спокойно никто вам не мешает народа особо нет то есть ну знаете есть все-таки какая-то определенная приватность в этом комплексе ну посмотрите как круто и сейчас дальше с вами пойдем на территорию перед нами еще один бассейн он не особо глубокий летом прям здесь такой кайф отдыхать вы даже представить себе не можете шезлонги тоже одни из лучших напоминаю что у нас вид на море а, у нас с вами еще есть а, гаражи они вот так вот идут внизу гараж тоже можно купить под свой автомобиль друзья кто-то комплекс знает кто-то комплекс не знает у нас а, Сережа, наш помощник а, сейчас делает а, видео с квадрокоптера да то есть мы а, с вами посмотрим как это вообще сверху выглядит а, что у нас есть на территории да вот по летает. Друзья, это, знаете, вот купить здесь квартиру, это как попасть в закрытый клуб, да, то есть у вас квартира, наверное, знаете, как в закрытом отдельном городе с шикарными, просто безумными видами на горы и море. Здесь, кстати, до центра буквально сколько, сколько? Ну, минут, наверное, 10-15 на машине, да, то есть вы выезжаете, Мамайский перевал, все, вы... На дублере или на виноградной улице. Друзья мои, комплекс стоит рассматривать. Его наверное стоит рассматривать больше для жизни. В качестве инвестиций тоже можно посмотреть. И основной, самое основное это отдых. Потому что отдыхать здесь ну, мега круто. Я не знаю ни одного похожего комплекса в городе Сочи, который похож на лазурный берег. Что касается цен на квартиры в этом комплексе, однозначно стоит рассчитывать минимум вот минимум на 30. Плюс миллионов, понятно, что есть чуть-чуть дешевле, есть чуть-чуть дороже, есть сильно дороже, да, но средняя стоимость это порядка 30 миллионов. Друзья, это средняя квартира 50-70 квадратных метров, которая идеально подходит для жизни, для себя или для отдыха. Кстати, то, что касается аренды, аренда летом, здесь просто улетает в какой-то космос. А вот здесь квартиру можно сдать за какие-то вообще безумные деньги, просто неадекватные, и она сдастся, и на аренде можно здесь зарабатывать. Если есть интерес к этому комплексу, помним, что мы всегда на связи, звоните, пишите, мы всегда ответим, мы всегда готовы рассказать прям вот самую максимальную развернутую информацию о том или ином комплексе. Также по комплексу «Лазурный берег» мы готовы предоставить вам все перепродажи, все-все-все, сто все, процентов, все, все, что есть в этом комплексе. Также для вас готовы сделать полный фото- и видеообзор, полетать с коптера, в общем, все-все-все как есть. Вам предоставить, чтобы вы дистанционно полностью понимали, что за комплекс, какие видовые характеристики, плюсы-минусы, локации и так далее. Друзья, что касается рыночной ситуации, да, на фоне политических обострений. У нас в Сочи все нормализовалось, да, после отмены мобилизации, у нас все нормализовалось, рынок встал в прежнее русло, люди также активно покупают, а также есть движуха. Но еще есть, еще есть самые горячие перепродажи, друзья мои, на которые стоит реагировать. Друзья, напоминаю, что у нас с вами конец октября. На улице по летнему теплом, вот максимально-максимально комфортно, насколько это возможно. Спала температура, да, то есть спала жара. На улице сейчас, не знаю, ну бабье лето, наверное, вот уже потихонечку заканчивается, но тем не менее, к вечеру немножечко холоднее. Друзья, напоминаю, что Сочи, вот Сочи, это единственный Нормальный курорт России, единственный, где а, лето, море, солнце, пляж, да, а, и зимой горнолыжный курорт. Кстати, Сочи единственный город в мире, у которого такое маленькое расстояние от моря до горнолыжного курорта, друзья мои. А, верхушки гор, верхушки гор уже а, потихонечку заснежились, да, то есть видно, что они уже в снегу, и у нас с вами потихоньку, потихоньку наступает горнолыжный курорт вы все будете приезжать в поляну вы все там будете отдыхать друзья сочи был есть и будет вот максимально инвестиционно привлекательным городом в плане недвижимости только по одной простой причине потому что аналогов нет и не будет и сочи это президентский город сюда вкладываются огромные огромные инвестиции да то есть сюда столько бабла вбухивается а, в этот относительно небольшой город да, курортный поэтому у кого есть мысли звоните пишите у кого есть в планах на ближайшее будущее что-то для себя рассмотреть вы также звоните пишите мы вас проинформируем дадим развернутую информацию да и вы будете понимать на что вам рассчитывать а сейчас мы с коллегами пойдем в зоопарк который находится на территории лазурного берега друзья сейчас я нахожусь с другой стороны и вам покажу безумнейший вид на горы что на море что на горы вид с этого комплекса от максимально крутой вот насколько это возможно кстати вот там видно горы уже заснеженные. потихоньку готовимся к горнолыжному курорту друзья ну посмотрите какая красота Ну мега круто кстати вот дорога у нас пальмочки озеленения. Друзья, но ну здесь прям Европа-Европа. Так, друзья мои, родненькие, теперь мы с вами посмотрим а, безумнейший вид на город Сочи с комплекса Лазурный берег. Здесь весь Сочи. Перед нами, как, как на ладони. Друзья мои, мамаечка родненькая. А, хаят виден. Весь, весь, весь в город Сочи. Все видно. И даже Ахун тоже видно с этой локации. Ну, а, собственно, сейчас мы с вами наконец-таки дойдем до зоопарка. Вот здесь можно полноценно заниматься спортом. Все есть. А, вот это гиперэкстензия, кто не знает, это можно поясничку прям с кайфом подкачать. Друзья, и, собственно, сейчас мы подходим к зоопарку. А, вот там уже видно, козочки гуляют. Друзья, перед нами черепаха. Посмотрите, какая сия тут нарядная. Вот и здесь видно солнышке загорает, друзья. И там вот нас а, бегают, а, кто у нас там бегает? Козочки там бегают. Олени, козы. Олени, козочки. И вот здесь большая, большая территория зоопарка. Друзья, в общем, это у нас город городе да, концепция. А, когда ты живешь на территории Лазурного берега, тебе особо ничего не надо. А, есть, собственно, магнит, да, напоминаю, есть, собственно, магнит, есть коммерции есть зоопарк, а, есть бассейн, в общем, все, все, все, все, что тебе нужно для комфортной жизни, всего здесь есть. А, друзья, он кстати, олени бегают. Да, а, друзья, звоните, пишите, мы всегда на связи. С вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках, пока.